Лекции. 8, часть 2. Значит, мы с вами, значит, стали, значит, решая переопределенные системы, мы можем получать оценки импеданса, действительно минимы части импеданса, компонент импеданса. Ну и так далее. Значит, то же самое можно, если вместо значит, электрического поля стоит вертикальный компонент магнитного поля, то соответственно мы получим оценки значит, матрицы Визе Паркинсона. Ну и так далее, значит, теорический тензор, магнитный тензор, значит, тоже действительно мнимой части. Вот, значит, что касается, значит, мы сейчас, э, так сказать, обсудим следующий этап, значит, построение, построение гладких частотных зависимостей. Передачная функция. функции мы сейчас остановимся на тензоре импеданса для тензора импеданса у нас не действительно мнимые а будут модуль соответствующий компонент тензора импеданса И, значит, аргумент. Связано это с тем, что все-таки, вот, значит, если говорить о рукажущемся то, значит, рукажущиеся из модуля определяется, а не из действительно мнимой части. Поэтому, по крайней мере, для импеданса принято его модуль и фаза. Модуль и фаза, а, значит, для... Скажем, Визе-Паркинсона действительно мнимая часть. Для теорического тензора, магнитного тензора тоже можно как действительно мнимая часть, так и модуль фазы. Ну, но для импеданса, конечно, именно, прежде всего, модули фазы. Вот. И давайте, ну давайте возьмем какую-то компоненту и посмотрим, значит, что у нас получилось. берем некоторый период или частоту, и на каждой частоте мы имеем, Поскольку в эти переопределенные системы мы вкладываем не все наши, э, не всю запись, а только фрагменты, э, то есть окна, не все окна, которые мы можем разбить запись, а какую-то часть окон. Соответственно, для другой части окон мы получаем другой результат. Поэтому на каждой частоте у нас получается по несколько результатов. Значит, тут, вот, ну, скажем, модуль ZXY. Вот. Причем интересно отметить, что какая-то группа ложится кучно, а какие-то могут сильно вылетать. Вот по сильно вылетающим они убираются при дальнейшем рассмотрении, а те, которые кучно ложатся, по ним определяется средняя и дисперсия. То есть вот среднее значение и дисперсия. И так по всем частотам. Значит, то есть какая-то... Значит, кучно уважающаяся часть определяет средняя дисперсия. Сильно вылетающие точки убираются. Вот такая картина у нас получается. значит Где-то дисперсия больше, причем мы знаем, что наиболее плохие результаты у нас получаются так называемых в мертвых диапазонах, где слабые вариации магнитотеорического поля. Это один такой мертвый диапазон, это от 1 до 10 секунды. Вот, другой в аудиодиапазоне от 3 кГц до 1 килогерца, Это где-то вот на этом, допустим, вот этот вот частот. Значит, один мертвый диапазон, второй мертвый диапазон. Два мертвых диапазона, в которых, естественное поле слабое, и, соответственно, точность определения оценки вот этот компонент тензор но ну или любых других передачных функций, резко падает. То есть точность тут вот такая вот, тут становится большой, ошибка становится большой. Вот, теперь, значит, вот, значит, в принципе, можно брать и проводить, Просто соединять вот центры, как получить частотную зависимость компонента тензора? Можно просто соединять центры вот этих вот, как бы средние значения на каждой частоте. Но при этом тут возникает такой момент, что эти средние значения, ну, может такая быть ситуация, что где точность низкая в наших данных, то, значит, вот идут такие вот прыжки, например, Вот при такой дисперсии нет необходимости вот так соединять, строить кривую. Надо строить гладкую кривую, проходящую. Нам же главное оказаться внутри точности, внутри точности измерений. Нет необходимости идти по средним значениям. Мы можем проводить гладкую кривую не через средние значения, а, так сказать, главное оказаться внутри вот этой дисперсии, внутри этих разбросов. Поэтому, значит, вот тут у нас возникает, опять-таки, как по Методу регуляризации Тихонова фактически нам нужно минимизировать, не, то есть проводить кривую, такую, которая будет с одной стороны, так сказать, близка к экспериментальным данным. То есть, вот это вот опять значит, будем фактически М вот альфа будем делать. F это близость к эксперименту. эксперименту. Ну, в данном случае, к средним значениям на каждой частоте, а, а значит, альфа-омега, значит, омега – степень гладкости. Степень гладкости – это параметр регуляризации, то есть, насколько мы, что для нас важнее – близость к эксперименту или э, степень гладкости. То есть проведение гладких частотных зависимостей э, э, компонент, э, ну, скажем, тензора импеданса, это <coughs> можно рассматривать тоже как обратная задача, которую нужно методом регуляризации. Значит, близость к эксперименту F. F, значит, это сумма по всем периодам НТ количество периодов. nt количество периодов. Сколько ну часто, периодов или частот и номер периода. Значит. Значит, получается расхождение логарифм роты Т экспериментальное, среднее, вот это среднее значение на каждой частоте, минус значит, ну, корень из Т допустим, минус логарифм рот, который мы проводим спаин рутэк, который мы хотим для дальнейшего, уже для дальнейшей интерпретации. Давайте снова ну, спойн. спойн. Угу. Давайте. Вот разность вот этих логарифмов и нормировать на дисперсию в этой точке. Д и Т, дисперсия данных в этой точке. Частоте. То есть разница между средним значением и вот тем, как мы хотим провести нашу сглаженную кривую вот это значит функционал невезки, нормированный на дисперсии данных в этой точке. Вот, поскольку если дисперсия большая, то и расходиться могут эти данные широко. Вот так функционал невязки. А стабилизатор в данном случае можно записать в качестве э, интеграла от всего нашего диапазона ну, минимального периода до максимального периода от значит вторая производная логарифм роты экспериментальные вот корнистые Вторая производная, все это в квадрате, в квадрате dt. То есть интеграл от второй производной, значит чем больше вторая производная, тем более изломанная кривая. То есть если вторая производная равна нулю, то это прямая. Если значит, у нас вот, это, вот этот вот стабилизатор будет равен нулю. Очень сильно мы застабилизировали прямые. Чем больше, значит, вот такая кривая уже будет сигма, какой-то первая, будет вот такая кривая сигма вторая, которая существенно больше сигмы первой. То есть стабилизатор старается сделать как можно более гладкую кривую. Значит, этот функционал невязки обеспечивает близость к среднему и стабилизатор обеспечивает гладкость. Вот, таким образом, действительно, у нас вот есть два параметра – гладкость и, значит, каким, как мы будем проводить, чем мы будем проводить на каждом отрезке. Значит, значит давайте рассмотрим, значит, это специальный аппарат, называется спойны, спойн интерполяции. Сначала спойн-интерполяция. Что такое спойн Ну, вот самый простой способ. Значит, у нас вот есть точки, соедините их в ломаной линии. Значит, это фактически, что на каждом отрезке item у нас э, наша функция представляет собой f. Ну, вот если это, допустим, даже x, то f от x будет представляться в виде... А и Т плюс Б и ТХ линейная функция. Значит, тоже сплайн, но самый простой. Первого порядка. Значит, он уломанный. Значит, если мы допустим функцию. рассмотрим, что функция, возможно, будет уже не только линейную часть иметь, но и квадратичную, вот в таком виде функцию, на каждом отрезочке будем рассматривать, на каждом и т отрезок, и отрезок, ну скажем, это от x и т до x и плюс первое значит в этом случае уже мы можем обеспечить не только вот, вот это представление обеспечивает непрерывность функции f от x f от x непрерывно то есть разрыв f от x в любой точке равен нулю Функции непрерывно. видите они соединяются без разрывов вот такая функция позволит уже не только f от x непрерывно делать но и непрерывно делать Первые производные F X. То есть не будет изломов. Вот таких моментов уже будут исключены. Уже будет производность с одной стороны, и производность с другой стороны будут совпадать. То есть если мы на каждом будем в квадратичный многочлен. И наконец, если мы будем наиболее эффективны, значит это квадратичный, то есть это линейный сплайн. Так скажем, линейный спайн. Линейный сплайн. Это квадратичный спойн. Значит, лучше всего кубический спойн. Кубический спойн. Они именно на практике применяются. Кубический спойн. Это когда у нас на каждом отрезке наша функция представляется в виде кубического многочлена. Вот, значит, вот этот кубический сплайн поставляет проводить точки через точки очень гладкие. Очень, то есть проводить. Прямо как бы вот мы вручную провели бы через известные точки функцию. Нам бы поставили задачу провести гладкую функцию. Вот он будет проводить гладкую функцию. Но теперь вот этот кубический сплайн, это вот как бы... Его можно, значит, в нашем случае, когда данные с ошибками идут, то есть, чтобы он проходил не гладко проходил, но при этом не мог, допустим, вот у нас пройти не через центры, а с некоторым отклонением. Если ошибки большие, то он может не обращать внимания на среднее значение, уходить от этого ради гладкости. Вот это кубический сглаживающий спойн, кубический сглаживающий спойн, <coughs> Именно, значит, сг кубические сглаживающие спойны применяются для аппроксимации, для аппроксимации частотных зависимости частотных зависимостей. значит, передачных функций в МТЗ. в МТЗ. То есть это сочетание близости к, к данным плюс с некоторым весом априорная информация, значит, это близость к данным, близость к данным, а это сглаживание. Переходим к следующему этапу решения обратной задачи для магнитюрических методов. Это анализ данных, данных и подавление при поверхностных неоднородностях. Значит, анализ данных. Что такое анализ данных? Анализ данных это, это понимание в классе каких моделей нам нужно? Класса моделей. Класса моделей. в рамках которых которые нужно решать обратную задачу. Давайте посмотрим, значит, основные наши передаточные функции, как они выглядят, скажем, 1D, 2D и 3D ситуация. Значит, z это zx, x, zx, y, z, y, x, z, y, y. W это wzx, w, z, y. Теорически это tx, x, tx, y, t, y, x, t, y, y. И магнитный тензор, горизонтальный магнитный. mx, x, mx, y, m, y, x, m, y, y. Ну, часто маленькие тут пишут буквы, я сейчас большие написал, можно маленькие, когда компоненты тензор. Вот. Значит, в чем смысл, значит, э Импеданс, тензор-импеданс, связь горизонтального электрического пуля с горизонтальным магнитным пулем. Значит, матрица ВЗ Паркинсона, связь HZ с H горизонтальной. Значит, Теорический тензор – это связь Е горизонтальной в полевой точке с Е горизонтальной в базовой точке. И магнитный тензор – это H горизонтальная в полевой точке с H горизонтальные в базовой точке. Вот смысл этих компонентов. Что мы видим? 1D ситуация. 1D. Значит, то есть РО зависит только от глубины Z. Мы имеем тензор импеданса в этой ситуации. Значит, вот эти вспомогательные компоненты тензора импеданса равны нулю, а основные равны импеданс Тихонова-Каньяра, то, что мы с вами для горизонтальной своей среды. Ну, вот единственное, с точностью до знака. Тут минус стоит знак. Знак минус перед импедансом. Вот. тензор, а, то есть матрица Визе Паркинсона. компоненты HZ в одномерном случае нет, поэтому тут везде нули стоят. Теорический тензор. В теорическом тензоре у нас поле Основные компоненты поля передаются без изменений, вспомогательных компонентов нет в теоретическом тензоре. И магнитный тензор тоже. Тут единица, единица, ноль, ноль. Вот как выглядит значит, в одномерном случае, в 1D-случае, тензор импеданса, верти, этот самый, матрица Визай-Паркинсон, теоретический тензор. Магнитный танцы. Основные передачные наши функции. Значит, двумерные случаи. Ру от x z. Значит Z. И Электрический разряд. Значит, тут у нас с вами есть. Значит, Т мода, Т мода, H -поляризация, H плазмация. Значит, S содержит Ех, Ез, HY, Значит, Ех e на HY – это поперечная импеданс, поскольку ток течет поперек структур, поперек структур. Значит, теперь, значит, соответственно, Е, значит, ТЕ-мода, Е, е поляризация, значит, содержит е Y, H, X, H Z. Значит, соответственно, тут у нас есть е Y на HX X минус Z. Продоль, значит, поперечный импеданс. Продольный импеданс. Значит, получается, тендер импеданса у нас вспомогательные компоненты отличные. А, равны нулю. И тут у нас есть значит, поперечный продольный импеданс. Вот, значит, но если систему координат мы в плане начнем, вот давайте теперь в плане нарисую какие-то вот наши объекты, вот X, вот Y, если мы начнем поворачивать X штрих, Y штрих, то есть не вдоль простирания, поперек простирания, под каким-то углом, то вот эта картина, она сразу меняется, путается. Теперь тут по поводу значит, матрицы ВЗ Паркинсона. Это связь HZ-HZ с горизонтальным магнитным полем. Очевидно, тут только в ТЕ она присутствует, тут у нас просто HY не порождает HZ. Следовательно, у нас значит, матрица Визе Паркинсона содержит x и тут 0. тут 0. Значит, если ее графически изображать, ее можно представить в виде вектора. плюс W, Z, Y на Орд, Y, значит, это равняется нулю, следовательно только по оси X направлено, причем направлено от проводника, если вот эта зона более проводящая, чем вмещающая, то есть у нас вот так будет, вектор vz будет направлен таким образом, вот. Теперь посмотрим в двумерном случае, как будет выглядеть значит, теорический тензор и магнитный тензор в двумерном случае. Значит, теорический тензор, значит опять-таки x, y, z, R, x, z. Значит, допустим, тут базовая точка, тут плевая точка. Значит, значит, у нас… Теоретический тензор будет вот этот отражать, txx будет отражать э, то, что у нас ваш поляризации, то есть txx это будет отношение x в полевой точке к x в базовой точке txx, значит txy будет равняться нулю, то есть x в базовой точке не породит. Y в полевой точке. Значит, тут, вот тут 0, тут тоже 0. А здесь будет, значит, у нас, значит, если Y, значит, поле, электрическое поле по оси Y, да, тут в базовой, это е e поляризация, в полевой может быть другое отличаться, т y y вот как будет выглядеть теоретический тендер в двумерном случае. Этот, как бы, связь электрического поля вот такая вот отсюда. А эта связь значит, для аж поляризации. А эта связь, значит, между, е e полевая разделить на е e базовая. Это е-поляризация. E и, наконец, что с магнитным, горизонтальным магнитным тензором будет у нас? Значит, это, значит, у нас, значит, если по, значит, магнитное поле по HX, по HX оно, значит, действительно может меняться, то есть это HX у нас в е поляризации в E-поляризации у нас магнитные поля меняются, и тут, значит, получается м xx есть, которая связана с е Тут у нас 0,0, 0, а здесь единица, потому что ваша поляризация hy на земной поверхности константа. Это значит е-поляризация, значит отношение hx в полевой точке разделить на hx в базовой точке, вот, а это H поляризация, H поляризация, отношение H y в полевой наш y в базовой точке. Но вот тут мы знаем, что магнитное поле на земной поверхности константа, мы даже граничные условия для H поляризации. Вот как выглядят передаточные функции в двумерном случае. Значит, завершая двумерный случай, что важно подчеркнуть? Что вот такой вид э, тензора импеданса, матрицы Безе Паркинсона, э, значит, э, теорического тензора, магнитного тензора, это справедливо, если у нас x поперек простирания, y вдоль простирания. Если мы начинаем поворачивать, то все это немножко сбивается и появляется, значит, на... Вот тут как бы смесь, эти уже не нулевые становятся, и тут значит, на этих местах смесь вот этих компонентов на импедансе продольного и поперечного получится. То есть вот эти нулевые элементы они уходят, если как только мы повернем от значит, простирания, простирания и в крест простирания. То есть вот эта вот картинка, она справлю, когда точно в крест простирания и поперек простирания. Теперь переходим к трехмерному случаю. значит у нас страница седьмая 3D случай. ну тут у нас уже соответственно матрицы, все матрицы они полностью заполнены Значит, в этом случае полностью заполнены. И, то есть, уже ни нулевых элементов нет. И самое главное, что они все, ну, в 2D мы уже это почувствовали, значит, но в 3D это ярко проявляет, что все это зависит от поворота системы координат. Начинаем поворачивать систему координат, скажем, x, y, x' y'. Все компоненты этих тензоров меняются. Вот. В этой ситуации очень важно, что есть инварианты. инварианты. инварианты. Давайте мы пока будем только о тензоре импеданса говорить. Инварианты, значит, потому что главное для нас все-таки вот этот вот импеданс, мы в основном про него будем говорить. Значит, инварианты тензоре импеданса. Значит, то есть такие параметры, которые не зависят от поворота системы наблюдений нашей. Поворачиваем, а они не меняются. Значит, что это за параметр? Значит, вот первый такой параметр называется эффективный импеданс. Z-эффективный. Эффективный импеданс. Это корень. Фактически, это, значит, корень из определителя. То есть берем вот эту диагональ минус вот эту диагональ в тензоре Z, X, -X Z -Y -Y, минус Zxy, X, -Y, Z -Y -X. Значит, эффективный импеданс. Значит, значит, прелесть его в том, что он не при смене базиса, но ну, если базис остается ортогональным, при повороте базиса, то его, он не меняется. Вот. Интересно, что по этому z-эффективным, естественно, можно строить кривые кажется, сопротивления, ро эффективные, ро-эффективные от коренистые. Модуль z эффективные в квадрате, омега-0. Значит, аргумент z-эффективный. Ну, или это фит. Эффективный. эффективный, это аргумент Z, это эффективный. Вот, значит, тоже. То есть, э -э -эф кривые эффективного сопротивления. Давайте посмотрим, значит, что это нам эффективный пинанс, например, в 1D-случае. К чему мы приходим? В, значит, в 1D-случае у нас ZXX равняется нулю. При любом повороте системы координат ничего не меняет. ZYY равняется нулю. Zxy это импеданс Тихонова-Каньяра, а Zyx минус импеданс Тихонова-Каньяра одномерно, но импеданс одномерного случая. Соответственно у нас получается, значит, в одномерном случае Z эффективны. Это равняется корень квадратный из 0 умножить на 0 минус Z умножить на минус Z. Итого получается корень квадратный из Z квадрат Z. Эффективный импеданс в одномерном случае, в 1D случае, это... Эффективная импеданция просто совпадает с нашим импедансом, который, э, импедансом для задачи тихо для горизонтально-свойстой среды. 2D-случаи. В 2D-случаи. Z-эффективные. Z-эффективные будет равняться. Значит, у нас тоже, давайте, в 2D-случаи. Значит, вспомогательные равны нулю. Если мы еще раз подчеркиваем, x и y выбрали по поперек простирания и вдоль простирания. Вот. А значит z x y это равняется поперечный импеданс, а z y x минус продольный импеданс. Соответственно, получает z эффективный в двумерном случае, это корень 0 на 0 минус z поперечный умножить на минус Z-продольная. Итого, получается эффективный импеданс в двумерном случае, это среднее геометрическое из продольного и поперечного импеданса. Вот, соответственно, в 3D-случае, 3D случае, можно сказать, что Z-эффективное, так на качественном уровне можно сказать, что это какой-то средний, Средний импеданс, средний импеданс, средний импеданс. То есть происходит, по сути дела, ну вот видно, что в одномерном случае мы выходим просто на импеданс Тихонова-Каньяра. В двумерном случае это средний геометрический между продольным и поперечным, а в трехмерном случае это некоторые осредненные тоже значение, которое наиболее близкие, в общем-то, с точки зрения горизонтальной своей среды, это эффективный импеданс. То есть это такое разумное среднение, которое... С одной стороны, это инвариант, а с другой стороны, как способ ослабления влияния неоднородности разреза, горизонтальной неоднородности разреза. То есть мы стараемся либо к 1D случаю, либо приблизиться к 2D случаю. Вот эффективный импеданс, он как-то нам помогает. Вот, теперь, значит, еще, еще один важный инвариант, который тут у нас сейчас будет с вами участвовать. Он, значит, значит, то есть значит инвариант значит значит еще инвариант еще инвариант простая комбинация z вариант, z x y минус z y x попова фактически значит это если тут было среднее геометрическая между двумя импедансами, то вот. тут, э, с учетом того, что этот импеданс имеет другой знак, то это, по сути дела, среднеарифметическое, арифметическое между двумя импедансами. Вот этот инвариант он получил название в честь значит, э, ученого, который большой вклад в развитие МТЗ, профессора нашей кафедры, собственно, я являюсь его учеником, импеданс Бердичевского. Вот этот инвариант импеданс Бердичевского. Импеданс Бердичевского. Вот, значит, вот два инварианта, которых, значит, нам надо иметь в виду, значит, первый инвариант это эффективный импеданс, второй вариант это импеданс Бердичевского. Теперь, значит, для того, чтобы значит, идея такая, дальнейший вот анализ, анализ импеданса в трехмерных средах, он основан на понятии: значит, значит в линейной алгебре. Линейной алгебре. Значит, понятие собственных векторов и собственных значений. Значит, что это такое? Значит, Вот у нас, допустим, есть какой-то вектор, а, есть, ну, да, например, матрица С, назовем мне матрица С, вот. Значит, э, и, значит, не, есть некоторые вектора, допустим, x, назовем их x, которые, значит, если вы умножаете вектор x на матрицу C, то вы получите вектор y, направленный в том же направлении, что и вектор x. Вот это вот такие вектора, которые дают на выходе вектор того же направления, но может быть измененной длины, это называется собственные вектора. Собственные вектора. Собственные вектора вот этой матрицы С. Матрицы С. То есть есть некоторые значит, вектора, которые, некоторое количество векторов, которые при умножении на матрицу С дают просто удлинение или укорочение вектора x, но по направлению точно такой же. Теперь вот этот коэффициент укорочения или удлинения, тот коэффициент э, насколько y больше x, значит это называется собственное значение. Собственное значение. То есть вот собственные вектора это те вектора, которые не меняют направление под действием вот этой матрицы, а Собственное значение это как бы коэффициент удлинения или укорочения вот этих вот коэффициентов, насколько y отличается от x в этом случае, <coughs> поскольку их только длиной они а различаются, не направлением. Вот. Значит, вот, и на основе этих идей применительно к импедансу. В чем импеданс? Смотрите, значит, у нас е, e, горизонтальный вектор, это магнитное поле, то есть это самое магнитное поле умножить на. Импеданса. импеданса но нормальные тут ситуации вот в отличие вот в 1d и в 2d случае мы имеем переход из в ортогональное состояние h, h дает ортогональное Е. E. то есть тут мы немножко вот эту задачу о собственных э, векторах и собственных значениях переносим э, в, в другую делаем что если собственные вектора в Классической в линейной это без изменений направления, то тут в нормальном положении нормальное состоит в переносе, в переводе магнитного вектора в ортогонально электрический. Это есть и в 1D, и 2D ситуации. Оказывается, в 3D тоже можно найти два таких направления, в которых единственное, тут надо уже не вектор, а некоторые в у нас, значит, любой вектор будет содержать, горизонтальный E горизонтальная, будет содержать, значит, EX на орт x плюс EY на ОРТ-Y. Вот, значит, если рассматривать изменения, во времени, то есть на самом деле мы же говорим, что это комплексная амплитуда, это комплексная амплитуда, это комплексная амплитуда. И с учетом того, что если мы домножаем на значит, реальные изменения комплексной амплитуды, это надо умножить на е e в степени минус и омега t, вот, чтобы увидеть во времени, то если аргумент фаза ex и фаза y не совпадают, то есть отношения действительно и мнимой части тут разные. Это приводит к тому, что речь идет, вот, е e горизонтальной, это будет уже не вектор, а эллипс. То есть вот э, при, значит, э, то есть вектор е e будет описывать эллипс в течение времени. Вот при наличии, значит, ну, это вот, допустим, x, то есть y, вот, и вектор электрического поля будет описывать эллипс. Так вот, значит, собственные значения, собственными направлениями будут такие, когда, значит, вектор магнитного поля, эллипс магнитного поля, который описывает магнитное поле, горизонтальное магнитное поле за период, будет ортогонален вектор электрического поля. Это будет обобщение как бы 1D, 2D на ситуацию 3D. Значит, э, таким образом собственными направлениями, ну, собственными векторами будут те, которые будут давать перевод ортогонального, то есть эллипс магнитного поля будет превращаться в, эллипс, э, в ортогональный эллипс электрического поля. Э, оказывается, что есть два таких направлений два таких направления и значит одно из них одно направление одно направление это дает квази -продольное. второе направление квази-поперечные. ну давайте я любую сейчас структуру в плане нарисую будет понятно о чем речь вот какая-нибудь там вот какой-нибудь трехмерный объект вот ясно что в каждом случае у нас может быть вот это квазипоперечные квази продольная здесь будет квазипоперечное, квазипродольное. Вот так вот. То есть оно в каждой точке будет разное, но в общем даже для трехмерной структуры можно найти квазипродольные, квазипоперечные направления э, в, в каждой точке. Вот объект трехмерный, но значит такие значения, такие направления можно найти. Значит теперь э, значит важно тут даже не эти направления, да, но направление тоже важное, а важно те собственные значения, которые вот для них я прямо сейчас напишу, для собственных направлений я не буду формулу выписывать, а вот для собственных э, значений я выпишу. Значит, есть два собственных значения. Они P значит, плюс-минус. Это импеданс Бердичевского плюс-минус корень квадратный импеданс Бердичевского квадрата минус z эффективное в квадрате. Вот два собственных значения. Одно из них значит, одно из них квазипродольное, квазипродольное, значит, одно квазипродольное, другое квазипоперечное. Кстати, сразу это неизвестно. Вот какой из них относится к продольному, какому поперечному, непонятно. По обоим из них можно строить кривые кажущие сопротивления. Роте плюс это... Вот, можно строить кривые, значит, по, по плюсу и по минусу. Вот. А, какой из них продольный побережный, знаете, может помочь нам а, вот этот вектор Визе Паркинсона, который строится VZX на Орд X плюс y на Орд Y. Если мы будем рисовать тут вектора Визе Паркинсона, то они будут нам показывать, если вот это проводящие относительно структуру, то они будут от направлены вот это дублевые Вектор дублевые. Если это наоборот высокого сопротивления вокруг более проводящей, то будет направлено в эту сторону. Но в любом случае мы увидим, что значит, вот эти вектора Визе-Паркинсона, они будут направлены в крест простирания. И то направление, которое близко к векторам виза Паркинсона, это у нас будет, значит, поперечные, а то, что направление перпендикулярно векторам визе Паркинсона, но ну, близко к вертикальному, это, близко к ортогональному, тут это не точно, они могут под углом примерно находиться, но одно близкое к, к матрице визе Паркинсона, к вектору визе Паркинсона, это будет квази поперечные, то, что ортогонально, ближе к ортогональному к векторам Визе-Паркинсона квазипродольные. То есть вот с помощью векторов Визе-Паркинсона мы сможем э, понять, что, получить, э, понять, какие из этих кривых РОТС с плюсом или РОТС с минусом, какая из них относится к квазипродольному, какая к квазипоперечному направлению. Теперь из, э, значит, э, вот этих параметров, собственных значений тензор-импеданса можно получить важные Значит, оценки. Значит, вот есть два параметра, которые важны для анализа. Значит, параметр неоднородности. Это отклонение, степень отклонения от одной мерной среды. степени. Вот. 1D среды. Значит, называется параметр n. И он равен по модулю. Разница собственных значений делить на сумму собственных значений. Значит, параметр, значит отклонение от одномерности среды. 11 страница. Значит, кроме параметра неоднородности, есть еще параметр асимметрии. Это... Он показывает степень отклонения. к 3D степени отклонения геометрического разреза от двумерной ситуации к трехмерной параметр это равен сумме вспомогательных компонентов тензора импеданса делить на разность основных компонентов тензора импеданса при этом надо понимать, что zyx просто имеет другой знак, чем zxy, поэтому фактически тут тоже стоит сумма реально, сумма основных компонентов n Это все по модулю. Все это по модулю. И в соответствии вот с этими двумя параметрами n и это мы имеем классификацию случаев 1D, 2D, 3D. это параметр n параметр это значит если у нас n меньше 0,2 то мы имеем одномерную ситуацию если n больше 0,2 а это меньше 0,2 то мы имеем 2d если тут у нас больше 0,2 и тут у нас больше 0,2 мы имеем дело с трехмерной ситуацией. Таким образом, из анализа э, тензора мы можем получить тип разреза, э, тензор импеданса, тип разреза 1D, 2D, 3D. Решить этот вопрос. Вот. И второе, значит, э, значит в 3 d случай который нас больше всего интересует, мы можем выделить, можем выделить квази и квази направления и соответствующие значения квази-продольные и квази значения эм, Вот смысл э, вот этого этапа анализа.